Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствует Михаил Бондренко, Падзабири. Сегодня я хотел бы вам рассказать о предоставлении наших услуг для всех садоводов, тепличных хозяйств, для всех цветоводов, виноградарей. Для всех, кто разводит малину, клубнику и все-все растения, мы являемся производителями качественной почвосмеси, состоящих из следующих компонентов. Одним из сильных органических компонентов является у нас птичий помет, так как у нас есть своя птицеферма. Есть у нас конский перегной, у которого органики от 78 до... 82 процента также мы являемся производителями биогумуса вермикомпоста происходная с под красного калифорнийского червя и также есть у нас еще дендробена винета, это главная селекция Значит, преимущество и качество биогумуса, вы уже наверное наслышаны но я все таки скажу Значит, биогумус содержит в себе азот фосфор калий также микро- и макроэлементы, аминокислоты, фульвокислоты и гуминовые вещества, те, которые необходимы для всех растений. Дон и ил являются наполнителем для почвосмеси. Тоже идет у нас просейка донового ила фракция от 3 мм до 10 То есть с нашей почвосмесью комфортно и удобно работать так как нету в ней ни палочек ни кирпичиков ни камней низиный торф значит низиный торф кислотность его идет от 4,5 до 7,6 также любую из выше перечисленных составных почвасьмеси мы можем сделать pH ту которую пожелает клиент именно под ваши растения ну и соответственно речной песок. Также можно использовать под заказ перлит, агроперлит и глину и гравий.